Царство Божье приготовлено для серьезных христиан. Оно приготовлено для детей Бога нашего Отца и для слуг и рабов Иисуса Христа. Если ты не хочешь быть слугой и рабом Иисуса Христа, то ты не сможешь быть ребенком Бога, Отца нашего Небесного. Если ты хочешь быть верующим только один час в неделю или один день, ты говоришь, я посвящаю Богу, то такие люди Царства Божьего не наследуют. Ты не серьезный. Пока ты не станешь серьезным, ты не сможешь наследовать Царство Божье. Ты даже не встанешь на этот узкий путь. Чтобы встать на эту узкую тропу, Тебе нужно посвятить всего себя Господу Богу. Тебе нужно отдать себя в жертву Богу. Если ты не посвятишь всю свою жизнь, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю для Господа Бога, то ты несерьезный. И ты не сможешь войти в жизнь вечную, ты понимаешь? Ты можешь обходиться в свою церковь сколько угодно. Ты можешь переслушать всех пасторов и проповедников всей планеты Земля. Но если ты не посвятишь свою жизнь Господу Богу, если, если ты не станешь серьезным, если ты не наладишь свои отношения с Богом, и Он не будет говорить тебе, что тебе надо делать, то ты, значит, несерьезный, и Царство Божье оно тебе не светит. Ты просто погибнешь. Опомнись и становись серьезным христианином,